Давайте мы прольемся на ночь. Добрый день, на НТВ новости. В ближайшие полчаса о главных событиях к этой минуте в студии Егор Колыванов. Пешком в мороз по заснеженному лесу. Удивительная история спасения трехлетнего мальчика в Хабаровском крае. Его отец провалился под лед. Католическое Рождество как отпраздновать, чтобы никого не обидеть? Я католик, я верю в Рождество, и отнять это у меня не смогут. Политкорректность берет вверх в США над старыми традициями. Почему называть Рождество белым нельзя, а поставить сатанинский символ рядом с елкой Конец скитания. Я его получила 26 сентября, и я ночь не спала. Беженцы из Донбасса внук и бабушка справили новоселье в Ярославле. А также, почему кирпичные заводы в Махачкале приказали перенести за город, Дональд Трамп объявил, кто будет новым главой Пентагона. И в Москве открылась музей-квартира Солженицына. Ну и вначале вот это полная драма.